Добрый день, с вами я, Богат, и мы с вами находимся на портале videomoney.ru, сервис, который помогает вам раскрутить, по-настоящему раскрутить ваш канал Ютуба. Подписчики, просмотры и живая переписка. Значит, давайте я вам расскажу, я на этом сервисе нахожусь уже больше месяца. Расскажу, что здесь происходит и как вы можете реально поднять свои видео и реально поднять свой канал. Примером для этого ваш канал, то есть примером примером этого мой канал, на котором вы сейчас находитесь. Как это происходит? Во-первых, отличие накруток, которые люди путают, да, с реальными живыми посещениями желающими посмотреть ваши видео не путайте во первых сам youtube не воспринимает и никогда не воспримет этот портал как накрутку это не накрутка это сообщество людей которое помогает вам обмениваться просмотрами обмениваться подписчиками и так далее и так далее значит как это происходит смотрите Нажимаем вот наше видео и здесь у нас показывается ваш активный счет, баланс, то есть это минуты, которые будут, э, э, с которые, которые, за которые будет просматриваться наше видео. Значит, если вы только-только зарегистрировались здесь, а если э, вы регистрируетесь по моей ссылочке, которая будет под данным видео, то вы получаете плюс бонусные минуты. Как их получить, потом я вам детально расскажу, стукните, если вы не поймете, но э, все элементарно просто. Поехали дальше. Значит, если вы только зарегистрировались, не закидывайте сюда кучу видео, вот как у меня, да, закидывайте постепенно, потихоньку одно видео, потом, когда видите, что баланс будет у вас оставаться, второе, третье, четвертое, это значит, что ваши видео успевают просматриваться и будут просматриваться. Это первое. Дальше, как происходят сами просмотры. Нажимаем на кнопочку «Кинозал», и здесь идет поиск в автоматическом режиме, то есть включили и забыли об этом канале, об этом портале. Вам нужно будет установить плагин и нажать вот эту вот кнопочку для просмотра того или иного ролика. Ролик просматривается вот до конца, давайте, мы не будем ждать. Такие вот милые, добрые ролики, то есть вся публика, которая здесь собралась, довольно-таки эм, приятные люди, потому что я со всеми с ними общаюсь. Вот смотрим мы, доходит ролик до конца, сейчас он дойдет, и система автоматически вас вернет назад до следующего ролика. А когда найдет следующий ролик, подходящий она опять автоматически, вот смотрите, видите, автоматически она выключилась, но мы не будем дальше продолжать. Давайте перейдем к статистике, да? что нам, что мне лично дает статистика, статистика мне помогает смотреть, какие мои ролики более популярны, какие больше смотрятся. И самое главное, что хочу вам отметить: да? что практически все видео, вот смотрите, видите, написано: до конца, до конца, до конца, до конца, до конца, до конца, и так можно листать абсолютно все, практически абсолютно все видео досматриваются до конца. То есть это огромный бонус, огромный зачет вам в Ютубе, потому что это не накрутка, которую мы там покупаем, просмотр 17 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 60, 90 и так далее, и так далее. А если, извините, ваш ролик часовой, увы да а здесь абсолютно все ваши ролики будут просматриваться до конца взаимоподписка включаем что же это такое значит мои подписки смотрим нажимаем так вот они мои подписки вот мои подписки идут на которых я на которые я подписался. Каналы для подписки. То есть, если вы хотите, чтобы быстро у вас набежали подписчики. Э, здесь все взаимовыгодно. Вы подписываетесь э, на их каналы, которые вам интересны. Да? Каналы выбираете, смотрите. Они, естественно, подписываются на ваш канал. А каналы для отписки. Ну, этим я вообще не пользуюсь. У меня этого вообще нет. Да, то есть. Э, я отписываться как бы не люблю, люблю только подписываться. Теперь заходим в переписку. То есть, самое главное, самый главный э, каналчик – это переписка. Так, значит, смотрите. Здравствуйте, я подписалась э, на ваш канал, жду взаимного ответа. И вот здесь у нас э, ссылочка, да. Что мы делаем? Вот просто элементарно э, открываем в новом окошке. Открывается в новом окошке у нас э видео, значит, мы его просматриваем, ставим лайк, э можем написать комментарий, да, комментарий, вот, День Победы, ну, прекрасный, прекрасный ролик, замечательный, классный, а подписываемся на канал, значит, ну, и вот девушка рассказывает там э историю, да, с мальчиком тем более, едут на машине и так далее, и так далее извиняюсь, не буду просматривать его до конца закрываем его попадаем назад и отписываемся то есть пишем приятное сообщение значит все взаимно у вас просто замечательный канал благодарю, подписка, лайк, отправить все отправляется, да? Отправлено, смотрим следующее и так далее, и так далее. То есть в денях поезд может быть там не так уж и много, но э, это почтительное мероприятие. Давайте посмотрим, что это у нас за канал. Так, открывается он. Почтительное взаимное мероприятие. То есть смотрим, нравится, не нравится, что это здесь такое у нас, да. Так, так, так, подписываемся на канал давайте посмотрим это видео поставим лайк то есть делайте то, что хотите, чтобы делали с вашим видео и с вашим каналом потому что это все реальные живые люди, которые пишут вам, вы пишете им результат еще раз могу сказать можете посмотреть на моем канале как он растет, как растут видеопросмотры как растет сам подписчики растут, да, все это живые, реальные подписчики, соответственно они заинтересованы, так, извините пожалуйста, ошибочно дал чужую ссылку так вторая попросилась, чтобы ответили, взаимно будет входить через коммент, моя ссылка так пожалуйста, смотрим, видите как все по-человечески добро, общение идет ну что, вам трудно уделить там 15 минут в день, чтобы э, набрать э, тысячу подписчиков? Ну вот я здесь уже подписан, поэтому э, как бы и человек извиняется, да? Так, ну вот напишем «Ок». Все, поехали дальше. Что еще нам здесь важно и что нам нужно с вами посмотреть? Переписка, вопросы на ответы, значит, часто задаваемые вопросы. Здесь есть чат, где вы можете переписываться, общаться с людьми. А партнерская программа. То есть, вы можете а, ничего этого не делать, если у вас, так же как у меня, задействована партнерская программа. И теперь мы смотрим с вами начисления. То есть здесь не деньги платят вам, ребята, а здесь идут начисления просмотров вашего видео. И подписчиков на канал значит смотрите что происходит здесь да здесь вот идет статистика такая начислений да сколько минут да и теперь смотрим 9 число вот оно 9 число 34 минуты 5 минут 27 минут 10 минут 3 минуты это все мне начислилось с помощью рефералов вот они рефералы здесь также будет реферальная ссылка ну вот на сегодняшний день Через месяц работы у меня всего лишь 29 рефералов И довольно-таки хороший результат Условия и материалы здесь вот можете ознакомиться да, Где находится ваша реферальная ссылочка Баннеры, если у вас есть сайт всевозможных разных размеров То есть разгулять, разгуляться можно очень-очень хорошо Дальше, есть такой маленький нюанс Здесь минимальная, минимальная VIP-услуга, которая на месяц стоит всего лишь 300 рублей, дает вам безлимитку в просмотре видео. Да? То есть вот сюда, вот, если у вас нет vip -а, простой обычный аккаунт, то он дает всего лишь 100 минут. И как бы все, да, а VIP-аккаунт, он вам дает здесь безлимитку. И то есть если у меня будет, допустим, 1000 рефералов и там 10 тысяч просмотров, 10 тысяч минут просмотров, то простой аккаунт, извините, мне скажет, у вас всего лишь 100 минут. А VIP-аккаунт, который стоит всего лишь 300 рублей, он дает мне возможность безлимитки просмотров моих роликов и я сюда могу добавлять, добавлять добавлять с увеличением количества рефералов поэтому здесь как бы вы убиваете двух зайцев вы можете раскрутить канал вы можете классно найти интересных друзей интересных клиентов на, то, на ту услугу на то, что вы рекламируете через свой YouTube ну и также увеличить реальное количество просмотров реальными людьми, которые реально до конца просмотрят все ваши видеоролики. И помимо обязаловки, которые до да, браузер, вот я иногда, иногда то, что меня заинтересовывает, кликаю и просматриваю, потому что мне это просто интересно. Поэтому, если у вас интересный канал, интересный контекст, вы найдете огромную массу посетителей на ваш ресурс. Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, бонусная ссылочка на Видео Мани будет под данным видео. Пишите свои комментарии, отзывы, ну и встретимся на Видео Мани, здесь я буду просматривать ваши видео, подпишусь на ваши каналы, на все, я не отказываю никому, я на всех подписываюсь, и будем приятно с вами общаться. Всего доброго, с вами я, Богат.